тан И всем привет, меня зовут Макс Риск. Давайте включу музыку и сразу начнем Покажу последний рыцарь. На то у нас также есть не канал под названием Последний Рубоксер. Ну и также есть последний рыцарь. Это очень хорошо. Отличный ролик. Давай зальм. Подожди, он называется сериал вот Нет, на карте сейчас. На крафте нет, да, вроде бы идет. последний рыцарь. могу дальше еще остальные карты показать. Ой. Что это такое? о, помните? но все я вроде бы стал королем, да? нет. лайк like, подписка еще а да они искали палац помните на самом деле я хочу королям помните это палац король где-то живет я помню он... я смотрел за первую серию сам сам не знаю смотрю в общем там скоро буду на потащите это найду где он живет кровать эти долина было бы отлично серия. Словить пару с, с... с... ней заново сыграть, да? Или я буду в новой душе, в новую душу попаду, все такое будут тайным духов. Если его будут бежать, я сразу ухожу стоящего рыцаря и типа и защищаю его. Почему бы нет? Впиши в а что-то бы еще добавил, потому что там явно мало. Вот явно что-то у нас не хватает знаете я где-то где помню палац где-то снизу палац он находится ну, по любому может быть тут такое я помню вот еще один вход вот так только не понимаю почему а. Знаешь, разделяется это все странно, странно странно мы тут не были кстати да? никакой серии значит скоро мы не продолжим К а на конту смотрели а? король где тут наверное, меня на меня посадит я не уверен а, какой-то домик не королевский, не королевский. все откроют дверки куда-то пойти-то не понимаю нашел короля нужно потом его сам искать самому а потом ему будем подать войны какие-то у него интересная будет история больше серии, больше серии. Король. А ну хай лежит. Царь должен выглядеть еще мощным. Наоборот. король как король на английском давайте узнаем будем потолчивать английский в принципе узнаем в принципе отлично Играя и узнавай король король я Легко. Кинг. Я так думал, кто это такой Кинг. Самый чекунок мира. Хм, ну, в принципе, уже логично. Теперь я запомнил. Так, тут, наверное, его охранник. Ну что, чуваки и девчонки, давайте за мной играть. Как-то я умру непонятным образом. А что вот коронам продавать? <клышко> как думаете? Скоро можно говорить, в Ладно, что пошло в гум, да -да давай. Твою же вот Нечего было тебе делать, да? Просто удалили. Зайдите, вообще не сказали никто. король дай мне какой-то не стоп про него потом подумал Нужен король дай сейчас король весь красивый король она должен быть красивый блин. принц эй, слушайте ладно я понял Кинг, вот король, кинг, кинг, еще король. Написано же на английском. Кинг Джи. Коротчист король. Mm. Если я там оза указанный срок куда-то и пойти, я буду воевать очень много, поэтому, думаю, не нужно вас пить. оза. Вот страшно. Давайте уже строить карту, да. Профессор идет к вам. Нужно только тут страшно, но нет, я такой безумный, что пойду к вам. Нет, не нападет. Ну ладно, что-нибудь такое, надо да, что-то тут двигать ладно. Угу, но у них на него, а я думаю нет комментарии, как ты хочешь историю, может так удахнавишься. А помнишь какое-то я в Севере э, Наруто задавало там карту, ну там, хотя конечно там у народу там будет кашинцы, там было много воинов общество. Хотя бы вернуться. Меня уже джекпак достал. Хотя что такое новенькое. Джекпаком и конечно же хочется показать его новую карту. О, что новое Ха. Старый доброй майнкрафт вернулся. Что ну что-то изменяется. изменился. Нормально, а останется. и редактировать ред, принципе можем ну что ж давайте начнем так мне это все достало на не, не так какие новости лето какие новости. новости черный пантер захватывает все и все и больше и больше да и что что нам такого когда мы пойдем, кстати подписчики не вот ты и пойдешь построишь на палатку я пойду да вау с пойду да Ха, интересно так куда мы пойдем мы должны вот тут захватить окей мы пойдем прямо тогда я собираю нужно мне деньги дать что то я собрал там всякое такое верим давай сейчас бакса дадут и все пойдем Но это не так сильно думаю будет болит меньше стало mm -hmm. ну дали немножко меньше <laughs> нормально сколько дали 28 там вообще мало и тому подзаработать так хорошо так не скоро меч сломается самый могучий блин будет делать дрянь. так яблоки медали так что можно не экономить в принципе, могу железный меч купить. Сколько у вас там? За два алмаза. Каменный меч. Может, у вас за три алмаза. Ну, а купим хороший меч. И, пацаны, давайте тренироваться, а то моя аудитория падает. У меня крутой, конечно, меч. Сейчас будем так что ли. Да, в принципе. Допор, наверное, тоже сильный. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тактика называется Выживи или умри, как говорится Ну все, я понял, что вы сильные Я, наверное, пойду, не? Ладно, врубаем их всех Потому что они деньги дают некоторым Некоторые дают, а некоторые нет Они сильные, кстати, стали Помните, как раньше все было? Офигеть, яблок одно потратил А больше их не будет А вот очень слабых это думаю Блин, броника тратить нужно срочно Я думаю, он работает там вечерком мне у меня остается меч для сильного игрока. Так, смотрите, у меня 5, 6, 6 стой. Что тут у нас? Эффективность. Больше эффективности можно подработать где-то. может книжку где заказать, купить там всякое там. Эй, привет, там кузнец, мне нужна броня. Чего, сломалась? Да, сломалась. рили Слушай, а у нас на броне это классно. Угу. Что такое? на есть тебе меч? Сори, нет. Каменный меч мне покупать, и не, блин. Кто-то стебро. Стебро именно. Ладно, спасибо. Кем. Хм, э, да, может, ты давай что там что тот добавим, что-то не добавим. <с at home> Ехали. <с at home> Солнце кровь луна на круг. Лететь бы туда, вот, да? Да, не знаю. Коня я потерял от посплеща, да? кроватку с ним подарит постараюсь договориться с ним работать ну, в принципе завтра будем наступать покоцаным без стрел конечно а, ну что же привет бегать до да. типа того скоро начнется лучшая битва Лучше я тут... О, блин, точно, отличная идея, если это все. Так, вот... Маза, эм... я их буду нанимать уже. Пакил, вдруг мы будем нападать по земле. Я не знаю, чем будет заниматься, поэтому интересно очень. Может, их поставить на коня. А. Ну что, пора строить? воинов сначала нужно их вырубить. если я их не вырублю я не могу уйти да в принципе ну мне хватит яблока в принципе для того чтобы затащить так говорится что мы туда бы должны атаковать на да вот да, дадут мне пару блоков тоже я пойду царство дают еще монеты дадут нам построю что-то сам пока на может они что будут строить есть такие люди которые могут строить потом договоримся как там дорогу будем сами строить Блоки, тренировочный зал. Та у нас... Так, вот, сейчас нужно И построим тоже мы, потом мы снова захватим все такое бесконечное вид э, Мечник-враг. но они, скорее всего, станут сильнее, потому что все растут куда-то. Больше хп мы подобавляем. И нашим желательно подобавлять. Перебор, кстати. Я понял когда было столько хпшек. Поэтому давайте 45. 42. Уроном. Респан, конечно, нет. Урон. 6 хайп. Естественная... Естественная смерть. враги стали сильными. Так, три, двадцать на 25 помню, три, четыре, пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Говорить будет славным десять. Тринадцать, четырнадцать. А вы можете бродить? Да, а то как там очень красиво. Вот. Шестнадцать, семнадцать. Ну, в принципе, нам хватает воина, можно не от самого сильного. Восемнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать редактировали можно войну. но мы стали сильным в соответствии можно нанять кого там долго, долго здоровым договоримся как там ах нет Хороший, хорошая карта для тренировок искать тут самых сильных лучников может во третье тут найдем лучника или мечником Мечник второго уровня. Наверное. Хочется 7 взять. Это, наверное, по кто-то. подальше ходить скорость о ну как это второй два раза сильнее два раза платить нужно ну, конечно можно вот так сделать рукопашка такое честное, и сильное ну, напарником поэтому 35 зрения это вот они будут очень редкие чтобы так найти Интересно битву будет. Путешествие. Да, зато мне тут эти вот, значит, каменные кежи. Это вот, значит, нас, как нас. Амазная кирка и алмазный пор, в принципе, сойдет. А вообще что я захочу и пойду, да, как говорится хочу воинов пойду <смех> путешествовать <смех> последнего Всё, дальше не нужно так легко дойти. <смех> Пиратский мир, но ну, это потом, наверное. Что сказать? Давай так доберемся обратно. Стрел бесконечного лук у меня, да? <смех> да, реально бесконечно. Вот если он не прочный. А он прочный. То это шикарно. Давай рыцарь, падай. Ну вот блин, нехватка. Хопа, на тренировку тренировку. Пошли, оденемся, отхоп-то. Ну, в принципе, не так жалко. Он рвется, риги. Так, ну я с ним уже не хочу драться, в принципе. Хочу просто уже захватить. И кстати, меня тут еще блоки. Так, ну пошел я, скорее всего. Так, слушайте, ну все, я иду направляться. Как там у нас дела состоятся? Черный пантеры захватывает. И уже ведется битва. За эту долину. М -м. Интересно, интересно. Черный против зеленых. А мы сейчас зеленым будем есть. Они будут слабыми. Но их ведет 25 воинов в каком-то ролике, поэтому... А, да, нужно мне тут денежки дать. Пару долларов. чтобы я еще больше нанял. И предметы. Ну дайте мне предметы. Купить пока что нам тут нельзя. Потому что, блин, мы еще не самые лучшие. Сейчас только тут нас. один музыка. Так, вот для этого... Что нам понадобится? Дуб, конечно. Можно стать по устака давать, почему бы нет. Что построить такое? Ну, это хороший дуб, так что можно еще по устакам. Такой. нашу фракцию поставить ну да мы не жалеем в этом так а что еще тогда может тут бы вот так вот от 4 принципе но ну, вроде вы должны спасибо ура друзья что то что-то да -то, -то, то мне дали офигенно ну, что ж пора одеваться снова мазник только эти скоро не закончится вот так вмикновенный меньше не закончится кстати нужна блин а можно договорить? А, я знаю, железный меч. Точно, вспомню, спасибо. Ура! Там за двойку, да? С в каменным. А у нас есть тоже воин. Хм, хм. А ч нигде нельзя нанять? Не Эй, ну почему блин, а что ты умираешь? А их то можно нанять хоть? Или не короля только? О! Хе, отличная идея, давай. Мне тут дали некоторые доллары идеи. Ну, в принципе, чем больше, тем лучше. Но сейчас день, блин, если сейчас всех не смогу нанять, блин, время поэтому нужно ускоряться. А, так ну то меч. Хм, давай. Ну все, спасибо. Ну что ж. Блин, строить сразу самого лучше, конечно. Может, давай как-то увеличим этот лимит, а то рили, как то страшно, креативчик. Давай увеличим. Можно, конечно, пару дней. Да, кстати. Ну что ж, тогда они не буду экономить. А сразу. Если рассчитать все. На три дня, да. Да. Думаю тут можно забрать пару воинов. Сколько? Дожми меня нанял три дня, отлично. Ну почему бы нет 3 дня? Вот набрать других, конечно. Два хайбут. Два дня наняла. Так, нанял на так, вот я, кстати, хочу героя взять. Вы обычный воин, а здесь у нас герой. Нетрян хочет с нами? А где второй? клон брат а он умер а так унизу там воюет до сих пор я понял задание блин дает вы его правильно внизу блин специально чтобы блин этот, вот этот клавер блин снова а вам можно куда нанять э, ну да вы сильный воина конечно так вот нужно идти в второй этап на да? я понял найти блин у нас сейчас ночь как раз и к этому подходит конечно не, ну думал лук купить я один. С в принципе, и все безгранично. Сейчас да, только найму. Лучком. Постараюсь. Лук. Привет, привет, понял, случайно к тебе зашел. Ну, кстати, что-то в принципе, нам хватает Что-то поспокойся сделать пропустить нельзя тогда пропусти же ты мне ты мне уже достал по и на ну, я прибарщиваю с мечом огненным так ладно стрелу посипим все уходим пока осталось вот это как ночь это день я буду тогда ориентироваться еще одна ночь на один войну пойдет вот больно так, вот, ну пошли, не трогай не бро. Все, пошлите. Факел взял быть Что-то как-то он не светится. Ладно, хоть пару факелов удали, а. Мы забыли про это. Ну, сейчас в ночь, поэтому соответственно нам дать побольше. Вроде бой. Чем ниже, тем лучше. Но сейчас они, блин, разобьются еще. Зря я так. У нас хоть тут лестница есть, а. Сейчас только лучников найму. Это нам точно не хватит. Вот блин, я застрял. Лученькие, а где? А, второй этаж. Хоть что-то пока не все. Вот тут, кстати, даже не надо. Давай, да, что-то. я не понимаю, как тут добраться? Блин, так же неправильный путь. А, есть один путь. Вот черт, не пугайтесь. Подкрепление взять, типа того, да? Лучники. Блин, мы обратно вернулись, блин. А че мы подготовили нам тут бойну? Хорошо, деньги платили, хорошо так нужно. А, я доллар че не, не разменял, да? да? Поэтому не все в нами ожаль, жаль. Лученько. Второго уровня. А, так вы там платить? А, хорошо. Количество. Два дня. Не Последнее, если можно. Нормально. Я. Так, Разменять. Вот уже наш ордан, в принципе. Столько мечники. Ооо, началось. Какая-то белая медуза, нормально, все желтые. Так, эта ночь проходит, дальше у нас день, потом еще ночи некоторые уже уходит, А жаль. Может, нам побольше. меч М -м -м. Они должны быть сильными, да? Они у нас героя на войне. Чем больше герои, тем конечно лучше. Как дети, меч Я понял, не внизу. Можно вниз. Луна, блин, падает. Только для меня блин, не падайте блин что так умрете. <с> капец близок у нас так, здравствуйте да давайте два дня прям как у красиво так Это побольше. Боюсь. Ой, дай. Два дня, тут дня, два, три дня, а. Здесь Вроде бы еще один. Нанять потом по армии Убежит, скажет, а, блин, долго как-то. И еще один. Ради, ты последний. Нет. Последний ты, я все на все деньги трачу. Погнали. Захватим, в принципе, него уже не будете нужны. Но, в принципе, прилично деньги тратить. Так, ну, когда там доберемся, соответственно, ставлю там палатку все такое. Кстати, говорят, нам тут можно доски подрубить. И строить наш лот. Одна палатка, так и с палатком. Пау, вроде. Вау! А чё у вас тут как-то мало? Нет. Хе! Всегда что им происходит другое. Но честно, я понял, что было больше. Ладно. Ну так нечестно, цена. 25 так говорится 3 4 нухай не у нас 5 6 7 8 как-нибудь десятый, а 10 10 почему как-то 10 такой 10 10 10 10 50... 50... 50... 50... 50... 50... 50... Хотя, конечно, стопку, да. Будем потом разбираться. Еще до ночи Никки вон уходит. Потому что, блин, они ранены. В принципе, ой. отлично жизнь, да. Что за фигня? нормально что мы убили. Будем разбираться на да. конечно настоящими <с> их как-то нету интересно будете хоть кого-то убивать Прошло не так. Я понял. Значит, мои не хотят. Они нападут на меня, потому что... Наверное. Или за это, или за чего-то там еще есть. А, нет, так что. Так, давай тогда. Мечник не курак. Да, кто знает, тут они у нас как будто такие себе, да. Все такие нет, нет, нет. Теперь сразу так нет. Блин, как-то она стае есть такая штука, ла. в принципе так будет легче, чем просто спамить. Сейчас такую штуку заспамим. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, пацаны. Как эту штуку заспамить? Очень первоначный брак что бросок ну а что делать пацаны уж сами не матовали. хорошо отступаем пацаны Это чувствую о некоторых они от один остается на да. чтобы все по-честному тона ну, в принципе не такие же сильные все всех перебили моих на базу поэтому сразу лучше туда идти минус один минус второй да тогда ой я не оделся все можно воевать да меч <связь> <связь> <связь> давай варвары блин слабаки а ну потому что яблоко сниму конечно В майнкрафте так можно а, так это еще одна волна, блин, такая сила. Где мой меч? Его забрали. Вот, блин. Вот ты, блин, 45 пять урона, блин. Эй, пацаны, не достали. А, откуда как то горишь ты? Как это сделал? образом Я без яблоки нет, я с эффектами, поэтому логично, что я побеждаю вас. А, так это я богатырь, я богатырь, друзья, я так думаю, это как. Все же сила кончается, нужно срочно по расцветаться, как я эти Нарутом. Мне пока не съесть эти глаза, как они называются. Сила мудрецов или там сила жаб типа того. И так вот есть она. Пока она есть у меня, лучше сейчас. Потому что яблоки больше мне не дадут. Uh -huh. Поэтому столько я могу оторвать, захватить. Мы захватим с вами вместе. Что это такое? Сэффектно. Супер -про сопротивление урона. А, поглощение огнетушением. Последний воин, скорее всего, что передаст. А, так это лучше не только. все вывел все здесь на обратном не ну может построить такое чтобы все знают, что это наша база не имея строить на что построим Эксперименты видео. кто Там вот меня не заценил. враги. Вот они перекруты, да, сейчас. Ну, в общем-то, что построим. Угу. Я даже не знаю, что построить, слушайте. Все, примерно, конь. Ну, в принципе, нам должны дать вот какие-то золотцы. Ну, как я уже вышел, да? О, хоть то хоть какой-то режим. Легкий. Сначала. Когда будет ночь. Может, давай обзор модов сделаем, а то... Я не все знаю, в принципе. О, голод у меня сейчас. Хорошо, так приходит, слушайте, Еще не уходит. Непонятно образом. То есть я что же покупать есть? Пекарь, да? Реально стал больше голодать. Я так могу, знаете, до старости. Что-то спасибо. Такое. выходи подлый труст это какая выходи ты где что это такое Блин, если они куплют что-то есть, там Ардек. Я понял, вы же под землей находитесь. Блин, снатый генерал, блин. Все, что есть вход. Они могут тут ходить, в принципе. Накердит, друзья. Пишите, какую серию хотели а пока сложно представить, что произойдет. Ночь. Голоданием. А вот и первый голодание. Да, я уже, конечно, устал, наверное, с Но, потому что 3 минут хочется, а не дальше уже не хочется. Тогда можно даже и что-то включить. В принципе, мне понравилось. Пишите комментарии, если идите продолжением. Только вот так вот. И если вы дно хотите продолжить. Не один человек, а вот, там вот Сейчас пока что ноль. Кто хочет. А будущий еще мне понравится, что все серии посмотрят, удивятся, думают, вау, как, как, как красиво карта, как ты это делаешь. А, да, новую карту. Ну, в принципе, ой, да, ну, думаю, следующей серии я себя напомню, чтобы там заплатили Ну, есть, да. да там монеты. Что он самец монеты дают алмазы пару алмазов закрывать потом возьму жареную курку хоть одну ну а что тут такого фермер обычный фермер ну он фермер ну он добрый поэтому как так блин задание забыл ну потом напомню я вот не могу пытаться. Но они реально всему передают, поэтому я лучше так пойду чем-нибудь делать, потрачу. Они реально сильные. Без них я никто. Я рыцарь. Всем удачи, пока.